Многие люди говорят, что они не могут слушать мои проповеди, потому что в каждом моей проповеди сплошной негатив, а люди жаждут позитива. Другими словами, люди говорят, нам не нужна правда, нам не нужна истина, нам нужна ложь. Нам нужно, чтобы нам льстили, чтобы нас усыпляли и отправляли прямо в ад. Ложью ты никого не сможешь спасти, ложью ты не спасешься. Тебе нужен не позитив, тебе нужен живой и реальный Иисус Христос. Тебе нужно познакомиться с Иисусом Христом лично и приводить людей к живому и реальному Иисусу Христу, который не льстит, но который говорит истину, которая режет слух, которая может быть тебе неприятно, но которая может тебя спасти. Мой милый друг, прекрати обманывать людей и тащите их в свою живую церковь, где люди заботятся о позитиве, а не о том, чтобы познать живого и реального Иисуса Христа. Выходи из своей церкви, найди живого Иисуса Христа, слушай, что Он тебе будет говорить и исполняй все Его повеления. Да благословит вас Господь наш Иисус.